На солнце фраза революционная увлекает за собою юношество. Ибо она зовет их на подвиг. Плох тот юноша, который в 17-20 лет подвиг совершить не хочет. Это подозрительный молодой человек. В этом возрасте надо быть борцом. Надо хотеть не спровергать Иначе вообще перемен не будет, если молодежь будет умная, считать будет шансы, и будет всегда присоединяться к неизбежности, то есть к силе, говоря, что плеть и обуха не перешибешь. Да, против лома нет приема, если нет другого лома, говорит народная мудрость. Обрети его, выкуй. А говорится о том, что ну что же делать? Последнее дело для молодого человека. Поэтому вот взять и осудить их, этих юношей, которые поверили фразе Чернышевского и Добролюбова, у меня, честно скажу, язык не поворачивается. Это значит осудить молодость за то, что она молода. Но это значит, что очень большой счет предъявляется и к Чернышевскому, и к Добролюбову. Это не снимает ответственности с реакционеров. Никоим образом. Но революционер, если он себя таковым действительно считает, должен понимать ответственность, которую он берет на себя за тех, кто его слушают и за ним идут. Понимать, куда он их и на что зовет. И настал ли действительно вот сейчас этот момент? Это Безумно сложно. Это не имеет никакого отношения к сегодняшней ситуации. Это имеет отношение к самому процессу. К принятию решений. Сегодняшняя ситуация другая. Возможность для маневра и для разумного подхода стремительно уменьшается. Те, кто уповают на то, что все как-нибудь образуется, боюсь, заблуждаются. Но время нас рассудит. Как говорят итальянцы, время честный малый граф, говорит Фигаро. Оно покажет, кто мне друг, а кто мне враг. На этом кончается четвертый акт. Бессмертный камень. Женитьба, Фигаро. При таком настроении умов, вне всякого сомнения, освобождение в 1961 году, кровавая катастрофа в бездне, кондеевка и ряд других вспышек должны были расколоть общий фронт противников крепостного права. И раскололи его. И это показали события уже 62-го года, с которых мы, собственно говоря, и начнем нашу следующую. Следующая лекция будет посвящена развитию внутриполитической ситуации в 1861-64 годах. Потом мы снова вернемся к экономике, к социальному развитию. Ну, естественно, потом как раз после 64 -го года там пойдет рассказ о реформах. И так далее, и так далее. Но сейчас вот нужно вот этот вот чернышевский период, период пожаров, польского восстания, вот это надо, реакция общественности, левый, либеральный, правый на это все. Вот. вот этому будет посвящена следующая лекция. Внутриполитическое развитие. Да, и лекция состоится в каминном зале.